Приветствую друзья! В этом видео я покажу хороший сайт, на котором можно заработать на своих страничках ВКонтакте, Фейсбуке, Mail.ru, Одноклассника, Google+. Здесь можно много привязать своих страничек ВКонтакте и выполнять с них задания. Вот сейчас у меня на балансе есть 57 рублей 14 копеек. У Меня привязана только одна страничка ВКонтакте, так как этим я особо не занимаюсь. Чтобы выполнить задание вконтакте переходим в вкладку «Исполнитель», далее «Вконтакте» и «Поиск заказов». Далее выбираете задание. Вот есть задание за 37 рублей, 50 копеек. Ну, его выполнять придется где-то час, может полчаса, я не знаю. Я всегда выполняю легкие задания. И за 2-3 рубля. Их можно выполнить очень много за день. Если привязать много страничек ВКонтакте. Ну сейчас выполню давайте вот вступить в группу. Нажимаем на нее. Выбираем вот свою страничку ВКонтакте. Возьмем работу, 5 работ Переходим в задание. Вот в контакт в задание. И вот у нас висит заказ. Что нужно сделать? Перейти по ссылке. Вступаем в группу. Вступить в группу и рассказать друзьям рассказываем друзьям далее в качестве ссылки на выполненное здание присылайте ссылку на пост у вас на стене что вы вступили и рассказали друзьям внимание не уходить запрещено это ну и все в принципе обновляю страничку вот ссылка на репост приходит вставляем сюда ну и пишем комментарий выполнить. Ну, можете что-то свое писать. Нажимаем ⁇ Выполнено ⁇ Окей. Все задание висит на проверке. Его проверят приблизительно за 5 дней. Ну, это максимум. Проверяет рекламодатель приблизительно за двое суток. Ну все, всем спасибо, ребят, до свидания. Ссылка будет в описании.